Доброе утро, уважаемые присутствующие. Я хочу сказать большое спасибо за приглашение, за возможность выступить со своей презентацией. Я хотел бы отметить то, что формат конференции достаточно такой интересный и организован. Очень здорово то, что у вас перед каждым экраном. Я хотел бы поговорить о... Методь инкрементального повышения добычи нефти посредством закачки воздуха. Я хотел бы отметить, что в последние годы закачкой воздуха занимались институты, которые четко понимали, что они делают, и, естественно, корпорации, которые имеют соответствующий опыт будь то ОМГС-корпорация в Индии, континент ресурса в Соединенных Штатах Америки, ОМВИ в Румынии, Технологии же, mm -hmm. необходимо отметить, не получилось широкого распространения. Надеюсь, что смогу продемонстрировать и вам эффективность этой технологии. То есть презентация будет совокупная, как техническая сторона будет представлена, так и финансовая, для того, чтобы показать вам эффективность данной технологии. Буду следовать следу такому формату. Вот это цели, которые хочу достигнуть в ходе выступления на экране. Я хочу обсудить различные варианты использ... повышения нефтедобычи в истощенных нефтяных месторождениях. Дальше буду говорить о том, как необходимо организовывать скрининг и изучение этих резервуаров нам предмет применения данной технологии. Очень важно и большое количество людей неверным образом характеризуют особенности процесса. Я хочу также показать то, что на сегодняшний день накоплено достаточно знаний для того, чтобы четко суметь показать и финансовую, и техническую реализуемость, и привлекательность данной технологии. Далее следующий аспект. Не видел я этого отображения в литературе. Мы будем говорить об операционных рычагах или способах, как обеспечить при или соответствующих операций. И Видите, я один из первых выступающих, и я хочу показать, показать о том, как деньги зарабатывать, его используя эту технологию. Если смогу это донести этот или наши коллеги другие смогут это довести, это означает, что применение подобной технологии будет расширяться. Будет, будет, расширяться. будет расширяться. Понятно, то, что вы каждый сам самостоятельно будете принимать это решение. Ну и последним пунктом, который я Хотел бы э, на котором хотел бы остановиться, это нефти... соответствующие нефтедобы... площадки нефтедобычи в Южном Техасе, куда я сам деньги инвестирую и показывать, насколько эффективно добывать нефть при текущей цене на нефть. Вот, соответственно, вот в этом разрезе хочу вам показать эту технологию. Давайте теперь поговорим о закачке воздуха. Каковы ваши варианты для увеличения нефтеотдачи на истощенных резервуарах? Я общался на Ближнем Востоке с людьми, некоторые мне говорили, слушайте, давайте в этом резервуаре, в какой-нибудь ЦСС организм или какой-либо другой циклический процесс. Если не знаете или забыли, давайте напомню, что любые, никакие процессы стимуляционные не могут иметь места в, в, в состоянии низкого давления. Соответственно, использование okay, технологии, ср... даже на это думать нет, об этом не стоит. Uh, Относительно uh, заводнения, uh, вот соответствующие уравнения, показатели вертикальные uh, и, uh, и uh, прочие вытеснения, uh, и мы видим yeah, то, so что эффективность, фактор эффективности okay, вытеснения uh, оказывается uh, a ведущим. A Далее, на что э, обращают внимание в первую очередь люди, это обычно закачка полимеров. Да. Если мы начинаем с низкого насыщения, насыщенности, насыщения ситуации, мы посмотрим на остаточную нефтенасыщенность а, в случае полимера или заводнения. И мы смотрим на соответствующие высокие уровни нас э ситуации. насыщенности, мы начинаем с 50%, это означает, что эффективность вытеснения будет составлять порядка 30%, а что будет низко. Почему? Потому что это 50 минус 35, деленное на 50, а это соответственно даст вам показатель эффективности вытеснения достаточно низким. Надо, нечто, надо иметь в своем распоряжении нечто получше. Ой, большое вам спасибо. Чудно. Oh, this is fine. Oh. Замечательно. Я так думаю, вы считаете, что я знаю, как пользоваться данными технологиями, да? Ну ладно, давайте. Следующее, о чем люди говорят, это говорят о том, чтобы CO2 закачивать в эти резервуары нефтины. Когда посмотрите на политики, связанные с закачиванием CO2, ответственность к вопросу окружающей среды, это, конечно, все красиво. Но давайте посмотрим об эффективности нефтедобычи. Вот эта информация Национального нефтяного совета Соединенных Штатов Америки. Вот изучили плотность нефти, классифицировали там э, меньше 27, 27, 30 градусов API и выше. И мы видим то, что минимальное давление для, смеш... э, для смешиваемости, о чем это говорит, что вам необходимо минимум 1100 PSI, это приблизительно 800. 750 KPASCAL для того, чтобы получить смешиваю, смешиваемость. Очень многих резервуаров такого нет. Соответственно, если вы думаете, что опять-таки это говорит о том, что такой смешиваемости в подобных резервуарах нахождать и не приходится. Ничего не имею против закачки химических элементов и химикатов, однако необходимо сразу отметить то, что... Закачка химических компонентов является самым сложным процессом в методах МУН. Ну а потом, посредством абсорбции, 90% вашего закачиваемого субстанции может быть потеряно, плюс приходится беспокоиться о том, чтобы разрушать достаточно стабильные воды нефтяные мульти, которые производите. Другими okay. словами, это не непросто. Uh... Теперь давайте посмотрим, обратим внимание на закачку пара. Если нефтенасыщенность низкая или истощенный резервуар, то необходимо помнить о том, что если содержание нефти достаточно низкое, необходимо, чтобы скважины были достаточно далеко друг от друга если так то как вы будете пар в парообразном состоянии и будете доставлять до разных точек в пласте соответственно тут и пар для вас не кажется наиболее эффективным решением понятно можете меня покритиковать по этому поводу чуть позднее но вот этот слайд несколько раз показывал в своих презентациях на сегодня говорю о закатчике воздуха характеристики Резервуаров, в которых нефть, а закачка воздуха показывала достаточно эффективно, когда мы смотрим на первый график проницаемость сверху слива. Сверх, сверху слева, а мы видим достаточно разные. В Канаде 100 тысяч сентимпов из нефти на месторождении использовал извлекачка. Достаточно эффективно, если посмотреть на Глубину, видите, от очень неглубоких залеганий от 10, до почти 12 тысяч фут. Ну, а также необходимо помнить о толщине соответствующей формации. Соответственно, мы посмотрим на разнообразие, вот я вам показал, где эта технология показала себя как эффективная. В университете Калгари провели мы тест по горению. И использовали сагди закачкой воздуха. Соответственно, пошел, пробурил. в После 7 лет сагди пробурил в соответствующую скважину, обнаружил то, что у нас было 20% нефтенасыщенности, порядка одиннадцать извиняюсь, наоборот, 11 наверху, 20 внизу. Соответственно, я решил провести тестирование в трубке горения, начиная с 11% нефтенасыщенности в трубке. Хотел посмотреть, какова будет эффективность вытеснения. Вот, соответственно, температурные профили, видите, начиная с 11%, от 11 мы начали и все равно добывали. Когда мы трансформировали, конвертировали данный фактор добычи, тогда вы видите, что... И потребляемое, затрачиваемое, сгораемое нефть составляет порядка 9%. Соответственно, должно быть больше этого, чтобы быть эффективно. Дальше провел тест, который не могу сейчас вам показать и не публиковать, начиная с 5% нефтенасыщенности, и тем не менее посредством внутрепустового горения мы были способны вытеснять и эффективно вытеснять нефть. А теперь, завершая эту часть презентации, хотя бы отметить то, что закачка воздуха оказалась очень эффективной как вторичный процесс нефти добычей и критичные также я говорю успешно под успешное okay, so подразумевание техническое финансово эффективное и вот это для того чтобы скажем контекст задать в тех в которых имеется низкая нефтенасыщенность низкое давление и так далее достаточно мало других технологий из которых могут быть конкурентоспособны с закачкой воздуха теперь я хочу поговорить о скрининге или исследовании резервуаров на предмет использования закачки воздуха. Я считаю, что предварительно скажу, что практически любые резервуары под это подходят. Говоря о процессе, я... Не считаю, что какие-то статические Канаде, характеристики резервуаров имеют значение. Первая моя работа в Канаде world, это про – это проект BP. Если если следовать только статическим jobs, характеристикам резервуара, то к этому бы даже did. не приступать. Статические критерии не отражают каких-то существующих инфраструктур, have, не отображают ни цены на нефть, ни какие-то налоговые. Аспектов. но самое важное, чего мне хотелось бы, чтобы вынесли презентации, это операционные контроли и рычаги, которые вы можете использовать при закачке воздуха для оптимизировать прибыльность своей операции. Вот соответствующая последовательность, которую я использовал. Хотел показать, каким образом последовательность наших шагов, естественно, если чего-то будете изучать необходимо характеристики для начала знать пластов и жидкостей естественно очень важно чтобы были эффективные быстро развертываемые модели механического теснения нефти может показаться сложным однако когда покажу вы увидите как это быстро дальше необходимо понимать параметры горения покажу соответствующие ресурсы как можете получить быстрый подобный доступ но и самое важное вам необходимо подготовить полномасштабный план развития всего всей зале же все соответствующей территории Потому что если вы изначально планируете работу, тогда вы сможете эффективно отрабатывать, отыгрывать все те инвестиции, которые вы делали в инфраструктуру. Потому что, как в самом начале, выступающий говорил, речь идет о том, чтобы деньги зарабатывать. Ну а дальше, понятно, и соответствующая экономическая составляющая, и проведенная стоимость, и различные другие показатели должны быть. So, рассчитываться. Ну а дальше необходимо достаточно быстро and прийти к этим показателям. То, что необходимо анализировать сразу с разреза того, с того как из этой, have... из всех этих инвестиций I mean, заработать and and деньги. То есть это должно быть очень четкий проект на, в самом начале операции, как финансовый, так и технический. Uh, Понятно, тут и лабораторные, и, и симуляции uh, должны okay. проводиться uh, заранее, что. Понимать. Хочу поговорить о параметрах горения. На случай, если нет детального такого знакомства с существующей литературой, вот это есть исследование, достаточно много работы с тех пор университет Каугари сделал, но если не видели эту работу 1974 году, господин Гарон и господин Вигал провели работу с... 9.6 ультра тяжелой нефти до 48, что и градусов API, что yeah. so очень легкие, соответственно, достаточно системное параметрическое исследование, ну и использую подобную информацию для того, чтобы даже в самых сложных условиях показать, как технологии могут okay. применяться so и способствовать тому, чтобы деньги зарабатывать. Вот приведу некоторые... Вот это как бы... Та еще работа, которая была выполнена, которая говорит о том, каком количестве нефти, каким количеством нефти приходится пожертвовать при соответствующей... В методах мы видим разные нефти, соответственно, если в воду добавляете, каким uh, образом это влияет uh, на ту часть uh, uh, uh, нефти, uh, которая uh, сгорает при соответствующем uh, внутрипустовом и, горении. И, соответственно, технология покажет, что она работает. Другими словами, если вы сжигаете, сколько вы сгораете на кубический фут, это логарифмическая функция вязкости нефти и дальше формул видите на экране относительно предсказаний, прогнозирования того, что будет. Ну, а также относительно того объема нефти, которого будете сжигать, вам необходимо понимать, сколько вы воздуха будете. И закачивать Требование воздуха это количество воздуха которого необходимо кубический фут породы и соответственно используется такой показатель как соотношение воздуха к соответствующему горючему Здесь за все то, что вы сжигаете. Как вы здесь видите, с точки зрения сжигания топлива и количества воздуха, которого вам для этого необходимо, это очень-очень полотный график такой, который показывает о том, что для разных видов нефти, как она ведет себя, а поведение очень часто бывает похоже, но у вас должны определенные тесты провести для того, чтобы была вот такая корреляция. А вот теперь посмотрите. Но вот посмотрите, трудно для зрительного восприятия. Но что я вам хочу здесь на этом слайде посмотреть, вот в этой колодке, посмотрите. Вот прямо вот здесь. Это активация энергокислорода, которая делится на универсальную газовую постоянную, и она показывает вам, может ли у вас произойти спонтанное возгорание по этой формуле или нет. И все, что я сделал, это вот здесь, чтобы сказать вам и показать вам, что у нас есть достаточное количество знаний уже накопленных для того, чтобы сделать достаточно хорошую качественную работу в резервуарах используя этот метод воздуха нагнетания. так еще раз а теперь я хотел бы чуть-чуть поговорить по поводу следующего и посоветовать кое-что что надо делать что не надо делать и наиболее такие практичные подходы к этому в модели э, замещения Модель вытеснения. Это эмпирическая корреляция, которую мы разработали. Это вот две из них, два метода эти. И есть механистический подход также. И первый был, который был разработан Брингману Садна Солиману. Это было Министерство энергетики Соединенных Штатов. Она использовала это для своих моделирований. У них была огромная программа в этой области. Но я не рекомендую вам эту модель. Она, асимптотические приближения, которые не сделаны, они были неправильными выводы, к которым они пришли. А вот вторая здесь – это довольно полезная. Давайте посмотрим, каким образом она работает, и вы увидите о том, что вы можете получить хорошую информацию. Вот посмотрите, первое, что было сделано – это модель Бригмана, Сактина, Сольмана. Они собрали все данные, и э, вот здесь, вот тут, вот что я здесь показываю, это эквивалент тому, чтобы подвязывать соответствовать сожженного объема, сгоревшего объема. Но даже если вы Пройдете по всему а, закономерности вот этого, и вы все сделаете вот это, все то, что они рекомендуют, вы не получите всю okay? ту нефть, которую вы хотели извлечь. This Я не рекомендую вам использовать эту модель, она дает неправильные предсказания. And вот это было сделано Стартфордском um, университете, the они произвели things, опыты горели, несколько so тестов провели, и so они вот сделали вот эти кривые извлечения для количества сгоревшей породы и той нефти, которая была извлечена в результате этого подхода. Они получили вот такие графики, они отлично работают, эти графики. Ну, конечно, до определенного предела. The а вот это вот то, та модель, которую я предпочитаю. И вот она используется на Баженовом месторождении. И что они делают? Они пытаются механизировать процесс. Очень хорошо, когда вы делаете симуляцию, когда вы делаете моделирование. Но у вас же есть, так денежные вопросы тоже. Вы должны очень четко установить, что вы получите, если вы будете применять те или иные методы. Вот посмотрите. Эта схема показывает, что вот смотрите, у вас здесь азот, а, а, CO2. Посмотрите, каким образом распределяется течение газового потока в зависимости от того, каким образом он взаимодействует с горячей водой, с нефтью и горячей водой, которая протекает по нижнему уровню. В этой модели вы можете а, а, видеть, каким образом ведет себя остаточный нефть, как она взаимодействует с паром, каким образом она взаимодействует с горячей водой, и результаты будут прекрасны. Посмотрите на две последние модели. А, вот я что-то пропустил. Да, here. да, да, да. Вот, посмотрите, здесь. Итак, okay. это э, модель СУПРИ, так называемая. Это для rate единственного только примера. Соответственно, уровень насыщения нефти, каким образом выглядят эти графики. И это механистическая модель справа. И очень важно, чтобы я объяснил вам следующее. Вот что. А Вот эта механистическая модель здесь, она предсказывает то время, когда вот эта зона пара, а, начинает а, вырываться из скважины. Когда это происходит, когда этот пар вырывается, то... то а, вот это вот а, участок графика длится очень длинное время, и это очень важный момент увеличить, у, улучшить ваши финансовые показатели вот на этом участке графика. И это вам дает очень хорошее представление о то, том, что происходит, и вы получаете представление о том, насколько вы контролируете процесс, который происходит под землей. И плюс к тому, что я вам уже показал, касающийся вот этой зоны пара, а этой графики также позволяет вам рассказать распределение температуры, и вот это объем с породы Это температура, и вы увидите, вот она, нагревающая, front, нагревающая front, зона на переднем фронте. Это оригинальная первоначальная температура. Если вы бы начнете закачивать воду, добавлять в резервуар за зоной горения, это вам даст вам дольшей, большей протяженности фронт пара, и это оптимальное соотношение воды. Если вы слишком много воды нальете туда, то у вас температура начнет падать и Процесс не пойдет. Вот очень важно, почему это финансовой точки зрения. Okay. А теперь посмотрите. Вот фотография, которую uh, я uh, сделал uh, на местечке Соплаку Добракау. И, uh, Sufakura, uh, и uh, большое спасибо, uh, что они мне показали, все это объяснили. Это пар которые как раз выходит из скважины. Там очень много пару <плевосят> выходит иногда. То есть ну вы должны понять, что это происходит. Если цена нефти очень высока, вы можете продолжать выработку пара. Если цена нефти низкая, нет, не, не пойдет, не получится. А то есть вот это то, что влияет на ваши финансовые показатели в конечном итоге. А Еще что нам нужно при скрининге. Я сейчас поговорю о таких, так называемых, обратных закономерностях. Если вы посмотрите техническую литературу, там очень много говорят о порядке где-то достаточно больших показатель. Very, very посмотрите на графики. Вот эти вот закономерности, которые в коротком диапазоне идут, они все-таки возможны. Вот эта работа, которая проводилась где-то примерно в 1959 году Кортлдом и Уайтом, который как раз... Вот посмотрите здесь на горизонтальных вертикальных осях основные параметры, и если вы оцениваете этот коэффициент подвижности, то это как раз вот то, что происходит. Мы беспокоимся только вот этим вот участком кривой. Это как раз именно там, где Начинается с подвижки нефти при воздухонагнетании. И если вы посмотрите, вот эти вот процессы симптотически будут протекать, то они протекают в этом порядке до 40%. процентов Если вы используете горизонтальные скважины и соответствующие вот эту закономерность, у вас не будет больше 40% эффективности нефтеизвлечения. Если же вы посмотрите на... Вы можете при использовании соответствующих формул рассчитать все необходимые параметры. А что я сделал? Я посмотрел внимательно Литературу, я прочитал все публикации на эту тему, average, и я обнаружил о том, что в среднем зона горения занимает где-то примерно половиной футов. Я использовал это в своем анализе для того, чтобы убедиться о том, что у них достаточно консервативные оценки. Использовались. Ну и наконец, пару вещей, которые вам тоже необходимо знать, это скорость нагнетания воздуха сколько вам необходимо воздуха. Это метод был метод разработан Несленом и Нилом, то есть для того, чтобы шло устойчивое горение. И есть один момент здесь. Это то, что вам необходимо ограничивать давление нагнетания воздуха в зависимости от... Да, и, конечно же, не забывая финансовую сторону дела, вы не можете, должны постоянно проверять основные параметры. В зависимости от того, вот посмотрите здесь стандартные модели, которые мы используем, и, соответственно, давление на квадратный фут. Это данные, которые я получил использовать на моих личных исследованиях. И в данном случае on with Продолжать работать вот с потоком, который ведет себя вот таким образом. И вам это в конечном итоге, если вы будете эти методы нормально использовать, вы достаточно хорошо можете предсказывать не только нефтеотдачу, но и финансовый результат, который на собой повлечет. А Итак, экономические также рычаги, которые мы используем, какие именно параметры вы можете контролировать для того, чтобы улучшить экономические показатели данных процессов? Первое, что мы используем здесь, это... Конечно же, нормальное размещение скважин, распределение скважин – это очень важно, потому что те, колодцы, те скважины, которые вы используете, каким образом вы их располагаете, если вы их правильно пробурите, соответственно, капиталы, затраты капитала будут оптимизированы, И в зависимости от того, по какой схеме вы будете бурить. А еще что, может быть, не совсем понятно, это то, что я… Is this second one? Вот, посмотрите, второй пункт здесь. А более поздние нефть, которая будет извлечена в результате процесса горения, они гораздо более дорогие, чем первые объемы нефти, которые вы извлекаете. Через минуту я вам один график покажу, который вам это показывает. Вам вполне может понадобиться о том, что процесс прекратить раньше, для того, чтобы финансовые параметры были хорошие, потому что более поздно извлеченная нефть является более дорогой. Это очень важно. Особенно тогда, когда мы используем в расчетах это сочетание okay, so пропорций сгоревшего yeah. топлива и воздуха. Вот посмотрите здесь. Вот они графики. Вот те расчеты, которые мы сделали для одного примера. Вот смотрите. Это коэффициент извлечения нефти и, соответственно, временные показатели. Я очень много не говорю на эту тему говорить, но несколько важных моментов я должен сказать. Вот эта голубая линия, это там, где выход нефти после того, как начинает работать пар, это скорость нагнетания согласно расчету. Там Нельсона и Макнила. Вот смотрите, вы двигаетесь, двигаетесь, а потом вы переходите в постоянную какую-то фазу, а потом начинается спад. В соответствии с тем планом, который ну, вы разработали, считаете его оптимальным. А вы, конечно же, не хотите, чтобы у вас там возгорание прямое произошло в производящей скважине. Если коэффициент нагнетания, например, или скорость нагнетания идет постоянно, например, за 6 лет, а уровень нефтеотдачи падает, это значения то что у вас конечно же цена удельная цена на на один баррель конечно будут возрастать не становится более дорогой и вот эта линия здесь это в данный момент просчитанная стоимость одного барреля нефти на единицу времени и вы конечно должны снижать эти затраты а если вы можете это сделать и вы знаете в какое время максимизировать извлечения нефти, и, соответственно, привязать к этому финансовые показатели, вы можете правильно в таком случае оценивать весь процесс нагнетания okay, в, в том месторождении, которое в данный момент разработаете. Вот. Тут я… Итак, еще раз. Механистическая модель очень хорошая. Я не собираюсь заниматься рекламой этой книги, о которой я сейчас рассказываю, но материал, который там изложен, очень хороший. А, Итак, и, наконец, что касается операционного управления, я бы хотел, чтобы вы посмотрели вот на эти данные на влажного горения. А вот, посмотрите, эти те данные, которые были сделаны Гарном и Вайголом, это с книги Майкла Пратсела. Посмотрите, пожалуйста, вот это сухое горение без воды. Вот это время в, в рамках эксперимента. То есть нет воды, ни одного кубического фута воды нет. а Это профиль, который мы получаем. Это сверхвлажное горение, соответственно. И вот посмотрите, нефть выходит гораздо быстрее, гораздо быстрее. Просто сравните. Влажное горение и сухое горение. Посмотрите время, во временных показателях какая разница. И из-за того, что она не горит, вы можете получать больше нефти вот в этом месте. Не для But всех видов нефти это является нормальным. Вот посмотрите, это тогда, okay, что происходит, когда вы добавляете воду, каким образом это влияет на процесс горения. Вот это коэффициент которые мы в основном используем, и посмотрите, что происходит. Add, uh, посмотрите, чем больше воды вы закачиваете, тем right? меньше воздуха вам необходим. Вот an это experiment. данные полевых испытаний, проведенных реальных okay. экспериментов. Okay. Right. So uh, Итак, I еще раз. Uh, я поговорил здесь о некоторых вопросах управления этим процессом, а теперь я бы хотел бы поговорить о нефтяных полях Техаса. Я могу говорить об этом, потому что это там, где речь идет как раз о финансовом анализе, о финансовых показателях. Я бы хотел поговорить о таких тонких вопросах, касающихся финансовых расчетов. Я постараюсь рассказать вам, рассказать о процессах воздуха нагнетания, процессах нефтедобычи. Вот посмотрите. Это. А, параметры, вот здесь на слайде э, месторождение. А, вот тут цифра должна быть 12, тут просто ошибка, но в любом случае, итак, о каком месторождении мы говорим? Там примерно где-то 50% well, нефтенасыщения, as as но может доходить и до 35 лет. 35 Представляете, если у вас уровень насыщения нефти 35%, yeah? это okay. уже интересная so, ситуация, да? Yeah? Где-то порядка глубина 2500-2700 футов, соответственно, 200 плотности 200. вот здесь вот показано and, uh, то же самое. Но uh, это вот достаточно yeah, no большое месторождение, не осталось никакого никаких предыдущих скважин то есть мы должны инвестировать в новые скважины а вот просто подумайте о том что происходит но много людей бы ну просто ушли от этого проекта даже в виде вот такие вот показатели но давайте yeah, посмотрим теперь еще раз вы должны посмотреть очень внимательно they на то с чем мы имеем дело вот я извиняюсь слайда у меня соответствующие нет но я вам все-таки хочу рассказать о том какие вам данные необходимы для того чтобы провести соответствующий анализ но но прежде всего, конечно же, вы должны быть все свойства резервуара, это пористость, мобильность и так далее, и так далее, типа Тем, температуры, то есть все стандартные э, характеристики месторождения. Но, а вот здесь я чуть-чуть побольше хочу поговорить на эту тему. Ага, вот этот слайд. А, не, не волнуйтесь, что тут э, те методы, которыми я рассчитывал, здесь проводил, они совершенно понятны. Вот, особенность связана с тем, которая связана с увеличением воздуха нагнетания. А вот посмотрите, основные коэффициенты распределения пропорций воздуха. Вода... Эй, а в обязательном порядке вы должны при проведении финансового анализа вы должны смотреть на капитальные затраты. И в этом разделе ваши капитальные затраты, операционные затраты, должны вести себя таким образом. Это вопрос философский, скорее, уже теперь. Вы всем, чем вы должны руководствоваться, это тот объем нефти, которого необходимо извлечь, и какие деньги у вас для этого есть. Больше нефти, должны, больше нефти вы должны, больше денег вы должны проинвестировать. И ваш, соответственно, пиковая добыча нефти должна быть предсказанной и привязана к вашим финансовым показателям. И, соответственно, капитал для вот этого месторождения он является функцией. От тех процессов, uh, которые будут протекать в дальнейшем на это месторождение. Uh, see, И вот посмотрите здесь, у вас есть uh, <coughs> все затраты, здесь учтены. В Канаде у нас есть выбор. Мы можем либо купить компрессоры, или вы можем взять их в аренду, компрессоры. Я предпочитаю, например, взять компрессоры в аренду. Ну, допустим, они меня будут просить там 55 или 57 центов за единицу ну, производственных расчетов. Соответственно, мы можем выбирать, что с ними делать с точки зрения финансов, как учитывать компрессоры в наших финансовых показателях. И вот посмотрите здесь. И, конечно же, с точки зрения уплаты налогов, соответствующих. Это нужно учитывать. Ну, вот посмотрите, пример, который вам здесь привел, это единичный случай здесь. И мы говорили уже. Это, собственно говоря, такой вот подход, такой философский подход к как управлять финансовыми ресурсами, которые у вас есть. Вы делаете, соответственно, расчеты для одного образца, для одного примера. А потом вы, соответственно, определяете, по какому графику вы будете работать на данном месторождении. Сколько таких вот моделей вы будете разработать в год, а потом вам необходимо использовать метод суперпозиции, для того, чтобы предсказать, что будет происходить дальше, каким образом происходит происходить процесс нефтедобычи, нефтеотдачи. И когда в итоге вы все это сделаете, вы получите вот такие, примерно, картинки, такие графики. Вот это нефтяная кривая. А, ну, вот это не оптимист, не оптимальная квартира, конечно. Вам же а, тут нужно определить пиковое производство вот здесь, вот в этой прямой, а вот это вот, соответственно, например, количество там, лошадиных сил, которое вам, необходимо использовать вашим каприз какой мощности он должен быть вы не хотите вот здесь вот на этом пике находиться короткое время это финансово неразумно и вот это производство воды подачи воды но вот эти графики выглядят довольно обещающе в этом конкретном, конкретном примере а вот то что вам необходимо для того чтобы оправдать So свое движение flow, вперед по вот этому методу. Years, а вот, соответственно, cash flow is, денежные потоки, это, соответственно, время в годах, Now, this периоды this времени. Here. Вот посмотрите здесь, на этом the графике. The вот это здесь, Because где находятся ваши возможности, Because потому что, что вы здесь, вы здесь провели low low yeah, yeah. несколько yeah. лет с очень невысокими денежными потоками, с очень низкой высокой стоимостью на баррель. Вам необходимо компенсировать все это дело. И это вы можете получить в следующем периоде Продолжение uh. И, ну, очевидно, вам необходимо рассчитывать, соответственно, конечный выход. И вау, вот здесь вот на этом графике предсказаны все те данные, которые вам необходимы. Это порядка, например, вода, миллион милли... баррелей в, в день. И, соответственно, потом начинается процесс горения. Я потом хотел привлечь ваше внимание. Посмотрите сюда. Вот это число. А Вот это вот корреляция, например, здесь есть. Это тот воздух, который вам необходимо. А в кубических, соответственно футах на кубический фут породы, а, <просу> соответственно, показатели, которые здесь есть. Когда, соответственно, обращать внимание, доходите до этой кривой, кривой посмотрите на производительность, и вот и соответствующие 209. градусы APA, вот сюда поднимаетесь it's до 219, 219 получается. Это на основании данных Шоу Уолтера. Шоу Уолтер 63 года отличается от Гайэра и Вайгау, который показывал раньше. Однако даже в случае... API-25, я все равно получаю 219 кубических футов. Другими словами, все эти эксперименты оказывают, бьются. То есть у нас есть возможность предсказывать соответствующие основные и операционные затраты. То есть, чем показывают данные вот исследования 72 года справа, Фокал проводил соответствующие исследования и в Мексиканском заливе разброс и показал другими словами, вот почему нам необходимо как минимум две испытания в э, трубке горения сухой и в влажном режиме для того, чтобы иметь понимание. Другими словами, я хочу сказать, то, что информация, которая у нас на сегодняшний момент имеется, ее достаточно для соответствующей оценки скрининга. Ну и далее для того, чтобы просмотреть соответствующие финансовые расходы, посмотреть как это бьется на ваш возврат, приведенная стоимость и так далее. В данном конкретном случае ФНД, капитальные затраты на баррель составили около 8 баррелей, операционные составили порядка 20 долларов. И это вообще в случае отсутствия первоначально пробуренных скважин. Ну и что очень важно показать, кажется очень сложно такую оценку проводить, но если это все в Excel забить, рекомендую использовать язык Visual Basic и потом соответствующий. Намного эффективнее использовать кодирование Visual Basic. Вычисление, видите, 70 секунды требуется. Ну а если хотите убедиться, я готов буду вам это показать. Если у вас соответствующая скорость расчетов имеется, то нет смысла дополнительные усилия приложить для оценки резервуаров, -то, ибо тогда вы будете чувствовать себя надежными, убежденными в том, что вы хорошо провели анализ. А не... ну, ещё у меня 5 слайдов еще осталось. Мне кажется, именно так. Ну и потом буду готов ответить на вопросы, если вдруг на это останется время и возможность. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что вот на следующих таблицах, пожалуйста, сконцентрируйте, обратите на них доскональное внимание. Вот тут вы увидите четыре таблички, покажу, просто вам покажу направление. Вот это в случае 20-футовый песка, 20-футов песка, вот это условие трезервора, как мы считаем, вот это вот случай. в случае высоком или низком, тут все финансовые цифры. Я просто хотел показать ваше внимание на финансовую ситуацию, когда даже изначально пробуренных скважин нет в этом месте, Соответственно, вну, внутренние нормы доходности, АР, соответствующие операционные цены показаны. Вот центральные колонки, это порядка 200 акров, небольшой, очень небольшой резервуар. Мы тут только ключевые цифры вставили, позволяем все это рассчитать соответствующим показателями, базовыми, и мы видим, что при 20 футовой нет, соответственно, насыщенности мы получаем возврат. 30. Необходимо отметить то, что стоимость бурения в Соединенных Штатах Америки, они очень... Невысокие на сегодня. Но даже в соответствующих условиях, в 35% насыщенности и заработать нефтью работать невозможно. Соответственно, нам сразу необходимо понимать, сколько. То есть 20 акров дистанции между, между скважинами не даст нам возможности к нам получить прибыль, и при уровне нефтеназвичности в 35 или ниже тоже не получается вот на это это очень важный показатель на который хотел бы вас обратить внимание теперь как меняет процесс влажное горение добавив 2 барреля воды на mcf мы таким образом повышаем ну АР до 145 процентов это показатель выше чем при сухом горении если нам совсем не нужно бурить скважин, тогда ИЕРР оказывается на уровне 145. Соответственно, что в данном конкретном случае происходит? То, что влажное горение эквивалентно тому, что, э, эквивалентно тому, что при сухом горении вы работаете в условиях, когда уже все скважины пробурены то есть финансово это значительно меняет эффективность и дальше это все расчеты проводились при нефти 45 долларов за баррель и 50 то вы видите то что соответствующие отдачи 95 процентов другими словами влажное горение дает вам эффективность как если на 5 долларов цену на нефть вы повысите на международном рынке Соответственно, мы сбрасываем затраты на бурение значительно, получаем его соответствующий возврат. То есть, это да, это, это, выгода, вот это выгода от использования влажного горения. Ну и здесь, при этих условиях, даже когда вот эти показатели я вам указал. Следующий – это при 10 футах песка, то есть все, что вы наблюдаете, да, отслеживая ландшафт, то, что большое количество точек имеет возможности для э, зарабатывания денег при разных условиях. То есть, соответственно, даже если… теперь если, Понятно, если у нас условия такие, что 10 футов песка, в определенных условиях денег заработать не, в принципе невозможно, тогда смотрим, когда мы получаем слои песка более тонкие, вы получите нефтяных песков, тогда вы сжигаете столько же нефти, а там внутри, в классе, ее меньше. Соответственно, если мы снижаем соотношение воздуха к нефти до определенного параметра, тогда мы способны заработать на этом. Вот это один из тех, скажем, рычагов понимания, которые позволяет заработать. То есть даже не столько сколько вопросы стоимости бурения скважины, сколько плотности самих скважин. Но ну и послед... один... yes, последний, при слое нефт... нефтяного нифт... песка 6 футов, это, пожалуй, самые сложные the условия, очень the the... тонкий слой, мало see, там see, нефти. Вы смотрите, any any вы смотрите то, что тут ни в каких no, no условиях денег заработать невозможно, тут никак прибыльную операцию организовать невозможно посредством изменения соответствующих операционных параметров. Даже если вы бесплатно скважины получите, вот представьте себе, то есть вообще бурить не надо, денег все равно заработать не получается в таких условиях. Понятно, на этой мысли, конечно же, завершать не хочу. А вот это последний слайд, который, если не ошибусь, вот этот слайд рассматривает разные пути получения эффективности от операции нефтедобычи если мы начинаем комбинировать равные инструменты то мы видим 6 футовые толщины нефтяной песка максимальное соотношение воздуха к нефти повышаем тогда мы можем достигнуть факторов 32 процента другими словами я хочу сказать то что а теперь комбинации комбинирование разных факторов позволяет вам прийти here, к тем условиям, когда деньги заработать все равно возможно. Этот при, соответственно, насыщенности energy, 25 процентов. Соответственно, я тут хочу вас пригласить посмотреть на это и сказать, видите, вы же не можете, исходя из статических критерий, в ситуации определить, стоит инвестировать в развитие соответствующих месторождений или не стоит. Важно использовать аналитические инструменты. Надеюсь, что предложенные мне инструменты будут достаточно полезны. Знаю, что уже достаточно нагрузил, много большой плотность информации, но несколько выводов. Мы поговорили о механистическом подходе, инструмент очень быстрый, не требующий э, пережовывания всего. У нас уже накоплен на сегодня значительный объем знаний для того, чтобы определять и, э, направление действий, подсказывать, какого рода экспериментальные работы необходимо проверить в лабораториях отдельных. То есть на сегодня совокупность знаний она фрагментирована, разбросана, мы их стараемся собирать вместе. Ну и в завершении хочу сказать что суть же не в том, чтобы воздух закачивать только под э, в, в пласты. Вопрос о том, как их реализовывать, перемещение, изменение различных мощностей, подходов, плотности и так далее. Для того, чтобы деньги можно было заработать, как начинали. Большое спасибо. Буду готов ответить на вопросы, если это будет... Дорогие коллеги, будут ли у вас вопросы докладчику доктору Белгрейву? Торстен Клеменс, большое спасибо, Джон, за впечатляющие выступление, вдохновляющие линии. Можете ли вы нам подсказать, когда горизонтальные, когда вертикальные, то есть будет ли это, как? Будет ли это сказываться на вашей экономической оценке? Yeah, um, Торстен похож, да? Point, um, Очень хороший um, момент отметил uh, Торстен. Горизонтальные скважины однозначно повышают экономические показатели, потому что таким образом эффективность охвата пластов повышается более эффективно. Я смотрел уже в данном случае на существующие площадки с уже пробуренными скважинами. Вот почему таким образом это представил презентацию. Но вы абсолютно верны. Если вы все все таки бурить, это горизонтальные скважины будут иметь серьезный код. я сам горизонтальные скважины как инжекторы uh, бы не использовал, я бы их скорее that использовал как uh, добывающие скважины, вот пожалуй я так бы к этому подходил okay, uh, еще образы в uh, uh, продолжение uh, вопроса А как вы можете не допустить проникновение воздуха в горизонтальную скважину? почему потому что в таком случае вы только газ будете получать не воздух, может быть, азот, но не нефть. Абсолютно правы в этом аспекте. И если обнаруживаете, ну, для начала… Опять-таки, только мои мысли. Если мы смотрим на попутные выдуваемые газы, практически везде есть попутный газ. Должен быть, если в каких-то скважинах имеется добыча нефти с... С сопроводным газом, а где-то без, тогда необходимо осознавать, что в сторону соответствующих скважин движется фронт горения, необходимо предпринимать соответствующие меры. Естественно, в какой-то момент я приму решение о том, чтобы закрыть скважину, не позволю ее продолжать эксплуатировать дальше. Это вопрос экономики. Также вопрос об экономике. Вы говорили о цене закачки воздуха. Не могли бы вы типические показатели озвучить для сравнения? Давайте из опыта поделюсь. Если компрессоры, например, приобретаете, это порядка тысяч долларов на одну уж силу. Уже, когда она установлена. Если вы этих денег тратить не хотите, можете подписать контракт на 5 лет с поставщиками Air Liquide, и так далее. И, и, соответственно, посредством MCF, там, 55% и так далее. Они, конечно, же заставить вас 5 контракт подписать, для того, что, потому что они хотят, таким образом, они могли заработать 15% на инвестированный капитал в виде компрессора. Это четко понятно соответственно вам относительно этого беспокоиться не стоит соответственно вы таким образом из операционных исключаете потребности затраты на компрессоры это опять-таки решение об основных фондах я не услышал 55 центов на миллион извиняюсь извиняюсь вы в метрических же единицах на тысячу кубических футов я сказал вы же в России в системе C. Здравствуйте, Джон М. С. Рофф из ОЖД Indy. Очень хорошая презентация, большое спасибо. Открыли нам новые измерения. Но в целом фундаментальный, я тут хочу вопрос задать. Вопрос у меня следующий. Вы в презентации или в литературе до 25 это 30 футов. А что если толщина резервуара порядка 100 футов? Это первый вопрос. Ну и второй – все вычисления на Pattern Drive Во всех проектах сейчас они переключились на подход Line Drive. В этом случае все то, что делает Нельсон Маклин в случае… Она не выдерживает в соответствующих полевых операциях быстрое линейное контурзаводнение. Почему так? Потому что все газы будут… Соответственно, ситуация достаточно сложная, и тут уже вопрос, операторам нужно это буквально на опыте, набираться этих знаний, или как? Можно ваше опыта? Вы тут в свой вопрос очень много чего упаковали. Во-первых, выбора нет, но переключаться только на линейный контур заводней, если у вас значительная глубина плотность резервуара глубина резервуара. Тут другого выбора просто нет. Во-вторых, если мы говорим о плотных резервуарах, можно закачивать вертикально, а добывающие скважины горизонтально достаточно низко размещать. то есть вертикально невозможно использовать вертикально резервуар ставить, если вертикаль, вертикальные скважины, если необходимо снижать их глубину. Относительно Нельсона Макнила, я тут с вами абсолютно согласен. Все, что тут необходимо, это каков необходимый эффективный показатель потока для того, чтобы нефть не полимеризовалась и так далее. А также относительно толстых резервуаров 100 футов относительно горения, особенно в случае вертикального вытеснения в толстых резервуарах, Хороший комментарий. Я бы использовал влажное горение, поскольку это позволяет более эффективно использовать добывающие скважины, однозначно горизонтально, скорее всего, горизонтально. Можно, конечно, сверху вниз идти, но если в горизонтальной скважине будете ниже, тогда вы лучше показатель защиты получаете.